Привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители! Мы вернулись на курорт-обзор. И сейчас я сделаю для вас обзор в обзоре. Поехали! Прекрасный маленький городок. Наконец-то мы видим урышко. Да, и вот это медицинский центр. Так, ну вот мы едем вдоль моря. Сейчас я его увижу, наверное, вот здесь. Вот. Да. вот. Ой, как там красивенько. Вот здесь можно остановиться. Вот свободный паркинг. Давай лучше проедем, посмотрим, действительно, какой-то центр. А то мы остановимся, вот, предположим... Это может, это не цифр. Ну, я что-то не вижу. Пара... Параиза. Это отель. Оплати на абонемент. Кметство обзор. У -у -у -у. А, вот это кметство обзор. Так. То есть тут они и места, там места. Но они не все почему, места. не все. Но вот это можно... Вот первый ресторан. Можно к ресторанам поехать. Вот, Давай в ресторан. Здесь такой Нептун. А здесь такая мельничка, а здесь вот большая пешеходная зона. Ой, шикарно! Пойдем вон туда вниз, там есть банница Скара. Вон туда, смотри, я когда отошла, я увидела, куда ходят люди. Да, я... Так, вот мы случайненько увидели спуск на пляж. А здесь банница закуски Скара, но можно ли здесь... Есть мы не знаем. А он закрыт. Все красиво, все прекрасно, но ничего не работает. Так вот это пляж обзор. По-моему, это... По не работает, да? Он там замочки не, висит. Так, кажется, да. вот. так вот такой чудесный ресторан. Но он набирает еще персонал. Вот такой мостик. Зашли выпить кофе, но кофе не оказалось. Вообще, мы ездим по нашему обзору по уже полчаса. Пытаемся припарковаться или выпить кофе, но вот сейчас мы кофе не выпьем, но я съем суп, вот суп таратор, видите, вот такой вот антон вот он 3 лево стоит, думаю, сейчас три тридцать, а видите, съест блинчики, да? а У -у -у. маргариту ты не захотел взять, маргариту, тут есть маргарита, Видите что ли? да, 14 левом пепперони, везувия, поло, Чеснок, хлеб, здесь много чего есть. Вообще. Да, да, я тоже хотел сказать, да. что меню хорошее, только кофе не работает Да, все хорошо, здесь хорошее кафе. Но мы еще, правда, не съели ничего, да. чтобы хвалить его, но на фоне остальных, не работающих, это кафе очень <зас> неплохо смотрится. Да, мы это мы находимся около парка. Вообще городок хороший, просто не припарковаться. Ну, все, не поесть. А так все отлично. На пляже ничего не работает пока еще. Ну, туалетов нет. Да, туалеты закрыты. Но это мелочи, я думаю, все откроется. Но люди добрые. Люди очень добрые, исключительно. Так, вот видите, у нас М -м. есть полончинки. Блин. Блины с вареньем. А я ем М -м. Тараторчик. Любимое блюдо. Чао. Чао, Чао. Так, вот это кафе, которое мы посетили. Потом мы идем в парк. Добрый день. Магнитики хочешь? Сейчас мы зайдем в парк, посмотрим. Так, здесь детский праздник. Детки все скачут, гуляют. Вот тут есть такая рамка обзор. Вот здесь можно сделать Прекрасные фоточки. Прямо на фоне обзора машин, рыбок. И сейчас мы это и сделаем. Привет, друзья! Мы в обзоре. Городок нам очень понравился. Здесь все прекрасно. Тенисто, прекрасное море. Отлично купались. Но мы еще не купались и до пляжа еще не дошли, но мы дойдем. А сейчас пока любуйтесь нами в этой прекрасной рамке. В каждом парке у них обязательно есть какой-то памятник. Вот тут есть защитником в Отечественную войну, которые загинули. И тут вот есть все переписки, перечислены имена. Вот, ну, пожалуйста. 24 года. 23, 35, есть шестьдесят 62. Вот такой тенистый парк. Алло, обзор. Все, все что-то поковырено, поковырено. Так, вот это у нас тут Мероприятие проходит. Вот эта колокольня нам, наверное, звонила, прекрасно. Так, это наша Пизанская башня. А, это... Вот это, наверное, и есть самый центр, да? Наверное. Капсула времени, поставлена на 5 сентября 2014 года по поводу 30-годишного юбилея объявления, обзора града. Обзор за град пресс, 1984 год. Отворен, будет отворено, досе отвори, отворить лет 30 годин. То есть отворить надо через 30 лет. 5 сентября 1944 года, тайм капсус, ну да, понятно. Напоминание о том, что обзор стал градом, да, в 1984 году. Тут написано на этой штуке с благодарностью к месту в обзор, в 2006 году, ну тут всякие кафе. А что это у нас такое? Это тоже, наверное, парк Вот такая улица в обзоре Все В Севрозах и на горке. Здесь у них самый центр. Сейчас мы пойдем к пляжу вниз, посмотрим, что хорошего есть в обзоре. Посмотрите, какие чудесные у них клумбы сделаны, и все ухаживают за цветами. Ну, не за всеми, конечно, тут есть и разные варианты. Но в основном вот розочки очень красивые. Какие просто бреды! Все. Выход номер два на пляж. Так, все, это кафе закрыто. Мы тут его не смогли. Ничего не ни кофе, ничего попить. А красивая панорама написана. Кафе Панорама. Оно будет открыто, наверное здесь будет хорошо так ну здесь уже задулся не ветер вот здесь у нас такой променадец люди купаются да не массовый конечно но ветер как-то холодненький задул не знаю не так, что Но холодно. С да, солнце. солнце. И солнце уходит частично уже с пляжа. Вот такой огромный променад. А линия пляжа вообще огромная. А Псали докуда. прямо на дороге скачать ну а теперь просто прокатимся по обзору и посмотрим в окно Улица Непту. Здесь розы. Ой, как красиво вообще. Розы, розы, розы везде. Это просто, я не знаю. Обзор. Это город роз. Не надо ни в ботанический сад. Да-да. Вот тебе еще один плюс. Ты говоришь, сколько там? Строился. Здесь вот есть кемпинг Стоят кемперы Очень близко от моря Смотрим, куда мы сейчас походим А это все Отели, отели, отели Это новые отели Выстроенные а Часть из них не работает За, самые, за Часть из них не работает так, Вот так мы Среди отелей Катались, показали вам обзор Изнутри Все, мы на трассе Будем Двигаться в сторону Варны Да, вот так выглядят красиво отели Некоторые Прекрасно Арина Дальмар Лерина Дальмар для него. Обзор mm -hmm. закончился. И с ним наш обзор. Спасибо, что путешествовали с нами. Подписывайтесь yeah. на мой канал, будет очень интересно. Вот смотрите, как красиво еще. Уже обзор мы покинули, а отели все продолжается. Sunrise. Потому что прибрежная полоса не заканчивается, она продолжается и продолжается и продолжается. Мы будем показывать новые места, новые пляжи. Так что будьте с нами. Всем добра и мира и всего хорошего.